Привет, друзья! Сегодня я хочу с вами поговорить об одном очень важном умении, которое позволит вам всегда переключаться на то действие, на ту волну, на то состояние, в котором вы будете чувствовать себя хорошо. Я не буду вам говорить о том, что это что-то волшебное. Нет. все, что мы используем, все, чем я делюсь на этом канале, который называется «Точка роста», это применимые практические, практики, действия, все что угодно, упражнения, которые позволяют быть в ресурсном состоянии и уже свою энергию, свое внутреннее состояние использовать для того, что вам в вашей жизни важно, для того, чтобы любить и быть любимым, для того, чтобы увеличивать доход, для того, чтобы реализовывать свою миссию, для того, чтобы жить жить, а не существовать, наслаждаться тем, что есть. И в какой бы ситуации вы ни были, то, что я расскажу вам в этом видео, поможет вам чувствовать себя гораздо лучше, достигать ваших целей гораздо быстрее и быть счастливым каждый день, в каждый момент вашей жизни. Меня зовут Лилия стегнеева я коуч, бизнес-психолог, и сегодня мы будем говорить о силе благодарности. Только, друзья, прошу вас, сейчас, когда я сказала про силу благодарности, вы уже себе, представили то, что вы об этом знаете. Кто-то думает, что сила благодарности – это медитация с пением мантр. Кто-то представил, что сила благодарности – это что-то такое из области «спасибо родителям за то, что вы меня родили на эту землю». Ребята, я не об этом. Я хочу передать вам основной смысл того, что происходит с человеческой психикой в то время, когда он включает состояние благодарности. Итак. Давайте будем разбираться. Каждый из нас хочет большего от жизни, больше любви, больше уважения, больше э, признания, больше денег. У каждого из нас свои потребности. Но мы впадаем в некую зависимость. Если мне дали мало внимания, я недоволен или недовольна и испытываю не очень хорошее внутреннее состояние. Если я не получаю то, к чему я привыкла, к тем благам, к тем действиям, да, к тому времяпрепровождению, я тоже чувствую себя плохо, несчастной, обиженной, злой и так далее. Если это для вас актуально сейчас, если вы понимаете, о чем я говорю, поставьте мне лайк, я буду знать, что мы с вами друг друга понимаем и мои видео вам отзываются. Итак, друзья. Когда мы находимся в зависимости от материальных благ, от общения, от каких-то ситуаций, мы с вами не свободны, потому что мы без этого не можем, мы без этого несчастливы. И это такая позиция животного. Животный зависит все время от того, есть у него или нету, у человека есть еще функции мозга. И когда я училась у Джона Кихо и у Тони, у Тони Робинса, я для себя поняла одно ключевое отличие человека от животного. Это то, что мы с помощью силы разума, с помощью своих мыслей можем переключать состояние и притягивать другие события. Что здесь я хочу рассказать вам про благодарность? Когда мы не считаем, что нам кто-то что-то должен, и когда мы умеем ценить то, что у нас есть, мы становимся счастливыми в «здесь и сейчас». И по закону притяжения, который разные физики, психологи трактуют, уже всевозможные науки естественной говорит о том, что то, что ты думаешь и то, что ты чувствуешь в слиянии мысли и чувства, только в слиянии, друзья, по отдельности так не работает, мы притягиваем свою жизнь. Почему это происходит? Потому что наш мозг реагирует на то послание, на ту мысль, склеенную с чувством, как призыв, как... Задание, ищи, находи, привлекай, мне это надо, потому что я думаю и чувствую одно и то же. Так вот, когда мы находимся в трудном состоянии, в состоянии обиды, в состоянии страха, в состоянии негатива, мы на самом деле, думая и чувствуя в высоком уровне, как будто бы громкость наших чувств на максимум накручена, мы притягиваем это снова, снова и снова, но не так быстро. Вот наверняка вы слышали о том, что закон притяжения работает, что мы ответственны за те события, которые происходят в нашей жизни, но мы не хотим в это верить, мы как будто бы это отметаем, да ну нет, я пробовала, я пробовала благодарность, я пробовала медитации, я пробовала молитву, ну такое себе. Друзья, то, что я вам сейчас расскажу, и я дам вам практику благодарности, которую использует Тони Робинс, которую я использую для себя, и она действительно дает потрясающие результаты. Но чтобы вы могли это делать, вам нужно осознать, зачем. И еще там некоторое время, несколько минут, я потрачу на объяснение, потому что мы существа разумные, если не понимаем зачем, мы это не делаем, а соответственно, раз мы это не делаем, то результат не происходит. И начну я, наверное, с объяснения в метафорах, в притчах. Может быть, вы вспомните, у вас есть знакомые фермеры или люди, у которых есть какая-то земельная деляночка, где они выращивают что-то, может быть, у вас такое есть. И вот смотрите, когда нам говорят о том, что есть закон Сева и жатвы. Что посеешь, то и пожнешь. Мы к этому нормально относимся. Мы понимаем, что если мы хотим на своем участке вырастить подсолнухи или кукурузу, мы берем семена, садим в землю, удобряем, поливаем, ждем урожая, взращиваем, взращиваем и Иногда у нас хороший большой урожай, иногда нет. Если нет, значит, не было подходящих условий, или семена были недостаточно хорошими, или еще какие-то факторы. И мы снова засеваем, и снова делаем как можно больше условий, чтобы именно та культура, которую мы хотим вырастить, чтобы именно она выросла. И абсурдно думать, что вот когда взойдут семена, вот тогда я и поверю, вот тогда я и буду создавать дополнительные условия. А пока пусть сначала проявится абсурд. Точно так же мы думаем, что позитивное мышление, благодарность и что-то еще не работает. Не работает достаточно, и если бы я был убежден в этом, я бы точно в это верил. Но давайте посмотрим на себя, когда вы... Например, с вашим любимым человеком, или с другом, или с близким, родным человеком, и вам хорошо, вам хорошо, вам приятно, вам классно, вы испытываете даже неосознанно состояние благодарности, и в этом состоянии вам классно, вы можете делать что-то еще, у вас есть энергия, у вас есть ресурс, вы хотите, вы настроены, вы можете, потому что в вас есть вот эта сила. И когда мне спрашивают, Лиль, у тебя столько энергии, ты что, не устаешь? Ребят, конечно, я тоже устаю, но я умею заряжать себя, накачивать У меня есть такие насосики, и я накачиваю себя. Это занимает от 2 до 15-20 минут в моей жизни. И умение пользоваться инструментами для поднятия своего состояния, это ну как инструмент, которым мы пользуемся каждый день. И когда мы это делаем регулярно, мы имеем классное внутреннее состояние. Если же мы хотим вырастить кукурузу, но при этом ничего не сеем и надеемся, что ветром занесет семена кукурузы, то это иллюзия, ребят, может быть, одно-два семечка занесет. Но если вы будете высаживать и взращивать в себе, семена того, что вы хотите чувствовать, семена благодарности, семена успеха, семена радости, семена счастья, то у вас обязательно будет тот результат в жизни, который вы хотите. Но вы скажете, хорошо тебе, Лиля, говорить, у тебя вот там есть дом, есть муж, есть деньги, есть что-то еще, тебе есть за что благодарить, а я нахожусь в трудных условиях. Давайте, друзья, посмотрим, что у кого-то есть меньше, чем у вас, и кто-то готов с вами поменяться. Вот если вы смотрите мое видео, значит у вас есть зрение, у вас есть глаза. Если вы слушаете, значит у вас есть слух. И уже за это можно быть благодарным. И эту вибрацию благодарности излучать и притягивать еще больше желаемого. Можно быть благодарным за то, что у вас есть близкие родные, за то, что они живы, здоровы, за то, что они к вам тепло расположены. Можно и нужно быть благодарным за то, что у вас есть сегодня, в этом моменте. И в состоянии благодарности мы с вами не испытываем зависимости, мы не испытываем агрессии, мы не испытываем злости, и мы категорически не можем испытывать страх. Самые страшные чувства, самые тяжелые, это злость и это страх. В этих состояниях невозможно быть счастливым, невозможно. И через благодарность из этих трудных чувств мы можем перейти в состояние совершенно другое, состояние стартовой взлетной площадки. Итак, за что поблагодарить? Есть у каждого из нас. А вот выбор идти в эту благодарность или оставаться в своих негативных чувствах, друзья, это ваш выбор. Дальше я запишу вам уже без говорящей головы, просто на фоне, практику благодарности, которая за три минуты переключает вас полностью в некое волшебное ресурсное состояние, в котором вы можете творить чудеса. И прежде чем дать вам эту практику, я хочу вам рассказать небольшую притчу. Когда мы обижены, когда мы злимся, мы скачем на черной лошади эмоций и мы пускаем ее во весь опор, и мы не смотрим под ноги, и мы не замечаем красоты природы, мы не замечаем добрых слов людей, мы скачем, скачем, скачем, раскидывая эту эмоцию, потому что за нашей лошадью идет селка. и те семена чувств, они попадают в эту сейлку и сеют за нами. И эти семена всходят, потому что мы продолжаем скакать на лошади злости, агрессии и эмоций. И хотим мы того или нет, семена этих чувств сеятся за нашей лошадью. И есть совершенно другая. Голубая лошадь мечты, голубая лошадь счастья, радости, любви, достатка. Но чтобы пересесть на эту голубую лошадь мечты, за которой тоже идет сеялка, которая сеет семена добра, богатства, радости, нам нужно вспомнить, просто вспомнить о том, что есть белая лошадь благодарности. И только сейчас, когда вы вспомните, за что вы благодарны и просто проговорите и сделайте ту практику, которую я вам сейчас расскажу и отдельно прям вырежу ее и закреплю за этим видео, вы сможете переключиться на благодарность и дальше в вашу жизнь будет приходить любовь, радость, возможности, реализация, доход, но есть очень интересная штука. Опасность того, что вы не сделаете это достаточное количество раз. Что вы попробуете один или два раза, и у вас это не сработает до глубины души. Я практику благодарности делаю несколько лет. Тони Робинс, мой учитель, делает ее более 20 лет каждый день. И Тони Робинс говорит о том, что если у вас нет... 10 минут на то, чтобы настроить себя, накачать себя той энергией, благодаря которой вы совершите все свои цели и мечты, если у вас нет этих 10 минут, то у вас просто нет жизни для себя, вы не являетесь осознанным Человеком. Вы живете в животном цикле, где вы реагируете на события. И с помощью моей практики благодарности, которой я научилась у известнейших учителей и гуру, не у одного, а у многих, я, проработав ее через себя, через своих учеников, через свои программы, гарантирую вам, что вы переключитесь на классное внутреннее состояние и делая ее каждый день в течение года. Ваша жизнь станет сильно лучше, спокойнее, радостнее, счастливее. Итак, переходим к практике благодарности. Расслабьтесь, сделайте два вдоха, глубокий носом. Еще один. Теперь положите руки на область сердца и почувствуйте, как оно бьется каждый день, независимо от вашего настроения, независимо от того, что нужно или не нужно, оно продолжает качать кровь и поблагодарите свое сердце за то, что оно работает на вас день и ночь, день и ночь. Поблагодарите Вс ⁇ свое тело, свой разум за то, что он поддерживает вас, за то, что он вас направляет. А теперь представьте перед собой любимого человека. Может быть это ваш ребенок, может быть это ваш партнер, супруг, может быть это ваша мама или папа, может быть это ваша кошечка. Представьте его перед собой с закрытыми глазами. Пошлите поток любви из вашего сердца во вашему самому любимому существу. Представьте, как он улыбается. Представьте его глаза. Поблагодарите его за то, что он у вас есть. Теперь протяните правую руку вперед и прикоснитесь к моменту, за который вы благодарны себе, или миру. Почувствуйте эту благодарность. Может быть, это за то, что кто-то вам сделал кофе. Может быть, за то, что кто-то вам сказал спасибо за ваш вклад. Какая-то мелочь или какое-то значимое событие. Возьмите эту благодарность в руку, зажмите ее и прикоснитесь к своему сердцу и положите эту благодарность в свое сердце. И еще один момент. Вспомните еще один момент, за который вы очень благодарны. Прикоснитесь к нему рукой и снова положите в свое сердце. Оставьте правую руку на области сердца, протяните левую руку. И вспомните очень личный, интимный, какой-то любовный момент. И возьмите его в свою руку и тоже положите в свое сердце. Наполните свое сердце благодарностью и любовью. Теперь представьте перед собой всех людей, которых вы любите, своих родственников, своих друзей, своих коллег. И пустите поток благодарности на всех людей, которые важны для вас. И теперь, когда вы чувствуете благодарность, вспомните о своих желаниях, о своих целях. И из этой благодарности, из вашего чувства, прямо из сердца направьте розовый поток любви и энергии в вашу цель. Почувствуйте, как она наполняется, как она оживает, как она начинает проявляться в вашем мире. Представьте, что ваша цель начинает играть красками. Посмотрите на нее, почувствуйте, как она осуществляется. Может быть, какие-то звуки, может быть, какие-то запахи, может быть, какое-то прикосновение, связанное с вашей целью, прямо сейчас начинает пробуждаться. И скажите, «Я хочу поблагодарить за». И проговорите, за что вы хотите поблагодарить. Например, я хочу поблагодарить за свои новые путешествия. Я хочу поблагодарить за то, что мой муж очень ласково и нежно со мной обращается. Я хочу поблагодарить за новую машину, на которой я езжу. Я хочу поблагодарить за успехи в своей карьере. И проговорите все то, что для вас важно чувствуя эту энергию благодарности. Чем больше вы благодарите, тем больше Вселенная вам дает, потому что вы пребываете в том состоянии, которое вы транслируете, и это как закон для Вселенной. То, что вы чувствуете, то, что вы думаете, это руководство к действию. Те цели, которые мы пишем на бумаге, не работают, но то чувство обязательно к нам приходит.